Монь, покажи, как ты тушишь. Как ты тушишь? А ну, покажи, как ты тушишь. Монечка, покажи, как ты тушишь. Вот. Ну-ка давай, скажи вот так вот, вот, чтобы не было огня здесь. Вот. Ну-ка потуши. Потуши, потуши его, потуши. Вот, эх, собака не тушится. Давай, пот... вот молодец, какая ты умница. У-у-у, дым пошел, пошел. Молодец. Все. Христос воскрес! Воистину воскрес. Вс. титю